Всем привет! Ты смотришь «Универ -Ньюз». Мы расскажем и покажем самые свежие и актуальные новости. Сегодня с тобой я, Аурелия Сташкова. Начинаем наш выпуск. Новые идеи для поднятия российской экономики обсудили в КСК «Уникс» Рустамом Минихановым. Очередное звание Куфуэль Ильшат из Гафуров избран академиком Академии наук Татарстана.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 Почетным званием удостоили Ильшата Равкатовича Гафурова. О а том, чем пополнилась копилка наград и достижений ректора Казанского университета, узнаешь в следующем сюжете. В день российской науки 8 февраля на очередном заседании Академии наук Республики Татарстан вручили диплом действительного члена Академии наук ректору КФУ Ильишату Равкатовичу Гафурову. Получение звания академика в Республике Татарстан ну, достаточно для меня личное. Почетное звание, признание той работы, которую я посвящаю каждый день в своей жизни. В то же время это признание нашего университета, поскольку я работаю ректором уже в течение шести лет, и все ректора Казанского федерального университета, Казанского государственного университета с самого первого дня были, в общем-то, членами Академии наук Татарстана.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 А теперь предлагаю заглянуть в мир интернета. Прямо сейчас наша традиционная рубрика «Веб-Ньюс». С 16 по 22 февраля в Национальном музее Республики Татарстан пройдет праздничная неделя «Госпожа Честная Масленица», посвященная одному из самых веселых праздников в году. В центре Казани на фасаде дома одного из жилых комплексов на улице Островского появилась гигантская световая проекция, показывающая президента России Владимира Путина в тюбетейке. Видеозапись появилась в соцсетях. «Даже не думая уходить», говорилось в подписи под портретом. Казань 15 февраля примет товарищеский хоккейный матч игроков клуба «Филадельфия Флайерс» и сборной Татарстана. Ожидается, что команду республики возглавит Рустам Миниханов. В КФУ работает множество центров. Одним из них является Центр развития компетенции «Универсум плюс», который работает совместно с Институтом международных отношений, истории и востоковедения. О том, какова структура центра и какие языки можно изучить, ты узнаешь в сюжете Дианы Шиловой.